Всем привет! Вы на канале MBS Групп и с вами я, Мэнекс. По названию ролика вы уже догадались, чего-то прям вот здесь вот не хватает. Ну так давайте он тут появится. Фух. А вот и он. Также не забывайте, что у меня на канале есть ролик с распаковкой iPhone 12 Pro. А это iPhone 12 Pro Max. Давайте сразу медлим, будем его сразу вот так вот потихонечку открывать. И аккуратненько достаем. Сразу вам показываю. Также синий цвет. Просто я вам сейчас покажу. Сравните просто вот эти вот камеры. Они в три раза больше, чем в iPhone 11 Pro Max. Я вам это обязательно покажу. В комплект также входит зарядка, просто наклеечки там, все инструкция. Вот сюда. Я его уже настроил, экран, вот, сразу показываю вам. На нем, знаете, очень прикольно будет YouTube, вот так вот поставил, и смотришь YouTube. Это очень круто. Также он может вот так вот стоять, вот. Но лучше не надо. Че я могу сказать? Он гораздо больше, чем iPhone 12 Pro, и чуть-чуть больше, чем iPhone 11 Pro Max. В руках его держать без чехла неудобно. Вот 12 Pro обычный, удобнее, чем этот. Создать чехол, и он очень удобно в руках сидит. И теперь, как я и обещал, я вам покажу, во сколько раз тут просто камеры больше. Вот сравнение камер с iPhone 12 Pro. Сразу вот заметьте размер, цвет, все одинаковое. Посмотрите на размер, они стоят ровно. Вот Насколько больше iPhone 12 Pro Max И сейчас я вам покажу Камеры размер 12 Pro Max И iPhone 11 Pro Max Это будет просто очень Просто очень посмотрите на вот эти размеры Какая маленькая камера по сравнению с камерой iPhone 12 Pro Max Просто посмотрите Это настоящие прожекторы Размер тоже вот Я ровно поставлю Вот, вот так он чуть-чуть больше, и iPhone 12 Pro Max, он тоньше, чем iPhone 11 Pro Max, но из-за квадратных боков это не видно. Ну вот, сейчас, я думаю, если приглядеться, видно. Всем спасибо за просмотр этого короткого ролика. С вами был я, меня зовут Даниэль, и вы были на канале MBS Group. Всем удачи, всем пока.